Итак, игра персонажей, Roblox становится умнее. Игру создал ютубер, по имени, Горуведомино из 52. И у него слева, злая пчела, в справа хорошая пчела. И есть его друг, Тангомангл, который тоже снимает в ютуб. И в персонаже Roblox становится умнее, есть 52 концовок. А на этом все. всем пока, до новых встреч.